Еще раскрытие одной песни Цоя, как я уже говорил, система образов, которые он использует, или он сам Цоя называл их аллегории, вот, они раскрывают смысл, совсем не, не тот, о котором кажется на первый взгляд. Большинство людей э, песню «Кукушка» Цоя э, интерпретируют своими действиями, накладывают на изображение э, событий боевых действий, вот, но тем не менее так и остается э, неясным если это все-таки это война, да, то непонятно, при чем здесь воля, при чем здесь плеть, при чем здесь ласковый рассвет. вот И что, что за припевка? Вот так, почему два раза в строю, два раза а, звездой повторяется. Вот, при чем здесь город и выселки, то есть город и поселок, если это война, при чем здесь город или поселок. Вот, вот эти вот а, нестыковки говорят о том, что... Цой все-таки вкладывал другой смысл в эту песню. Вот. И он специально не раскрывал песни, потому что на первый взгляд было непонятно тем, кто не вникал. Вот. Но на самом деле эта песня «Диалог» я вот разделил синим и красным. Это две стороны, потому что редко в песнях Цоя звучали вопросы, а здесь именно песня состоит из вопросов, но на вопросы есть всегда ответ и вопросы задают в диалоге а они сами собой говорят, потому что если <смех> эта песня не диалог, то получается какая-то шизофрения, да, что быть не должно а в песнях Цоя, так как они э, по тексту небольшие, есть смысл и о том, что текст довольно-таки короткий, говорят о том, что этот смысл очень четкий, то есть автор туда действительно вложил и убрал все лишнее вот система образов скажу лишь что солнце это источник истины в песнях цоя в том числе и звезда город город это некая тюрьма место заключения например аллегория город в дорожной петле это дорога по которой вы будете ходить но следов не будет Вы будете ходить по кругу это говорит о том что, бесполезная деятельность это дорожная петля а бесполезная деятельность это и есть нахождение в неволе если послушайте песню город с позиции что это э, действительно какая-то тюрьма то там все наложится я раньше не знал что есть такая песня у Цоя но когда стал искать смысл обнаружил что песня как раз таки э, раскрывает смысл этой аллегории мы ну, теперь перейдем к самой песне раскроем то есть синим и красным это две стороны в диалоге песен еще не написано сколько скажи кукушка то есть это вопрос который задает автор кукушки кукушка это скорее всего интерпретация времени на что кукушка отвечает пропой то есть сколько они сколько а ненаписанных это ты еще пропоешь то есть здесь закладывается смысл песни которые из ответа следует, что кукушка говорит, что твои действия и результаты зависят полностью от тебя. И она предлагает пропеть. Дальше вопрос. В городе мне жить или на выселках? Это означает быть мне в свободе или не в свободе? Камнем лежать или гореть звездой? Потому что город и лежать камнем это не свобода, а гореть звездой и выселки это свобода. И ему кукушка отвечает, что тебе гореть звездой. Потому что он начал петь, он же дальше песню поет, а петь он начал в начале песни. Вот. Получается, что так как он поет, то он выбрал путь стать звездой в смысле, в смысле понять истину знания, которое несет источник света. Дальше припев. Припев очень интересный, потому что он раскрывает соединение знаний с получателем этих знаний солнце мое взгляни от на меня это не не смотреть на него взглядывать на какой-то субъект а он пред, предлагает солнцу себя то есть на меня от, отдать себя знаниям и так как солнце принимает знания, принимает человек который к ним стремится то ладонь превращается в кулак то есть солнце берет берет человек который стремится к пониманию дальше автор говорит если есть порах да и огня то есть он просит у солнца этот поток поток знаний истины и солнце направляет этот поток и говорит что вот так то есть это задается направление. дальше разговор переходит от солнца здесь была кукушка, здесь солнце дальше так воля вольная потом дальше он спрашивает кто пойдет по следу одинокому Одинокий след. Я долго себе представлял, что это такое. И вопрос, кто предполагает, что кто-то несколько людей, то есть один или два или этот или другой, кто, кто из вас, да, пойдет последу одиноком? Но если два человека пройдут, то след уже не будет одиноким. И таким путем одинокий след – это может быть только луч света. Луч света может быть одинокий след. Одинокий след. Вот, поэтому кто пойдет последу одиноком, это тот, кто поймет смысл, который дает свет. И продолжение вопроса, сильные да смелые голову сложили в поле. В поле никогда шли к этому свету, они положили туда всю свою жизнь. Вот. И дальше ему ответ, что они не просто положили свою жизнь, а они были в бою, и в бою, в котором мало кто остался, светлой памяти. Опять же, память связана со светом, это помнить о том, что делали эти люди, потому что память иногда искажает, то есть, когда... Человек что-то делал, но без самого человека не узнает а, до конца всех результатов. Например, вот Цой написал песню, а никто так и до конца смысла не понял. Свет, светлой памяти. В трезвом уме да с твердой рукой в строю. А, здесь имеется в виду, что принимая знания, человек а, наход, должен следовать этим знаниям и предпринимать действия, то есть выражать свою волю. Тогда автор отвечает, что он тоже в строю, что он тоже идет по свету. Ну, припех мы уже разбирали, вот он, собственно, есть. Дальше идет разговор с волей, это как бы итог песни, потому что все начиналось с действия, то есть со временем. Сколько, сколько еще песен не написанных, дальше кем быть, и дальше вопрос о воле, вопрос автор задает. Воля, где же ты теперь воля вольная, да, и предлагает ей ответить. И воля отвечает: что хорошо с тобой да плохо без тебя, голову до плечи, терпеливые подплеть. Здесь, наверное, подплеть это, наверное, автор говорит. Потому что два раза не повторяется просто так. Очень интересно, что автор осветил разговор воли то есть, это такое неодушевленное существо воля разговаривает с носителем воли. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. И этим самым разговором, этим самым диалогом автор дает понять, что наша воля зависит от нас самих, а не от какой-то плети. Да, под плетью, но воля говорит, что ей плохо под плетью, что она хочет, чтобы ее принял, принял назад тот, с кем она была, с кем же ты теперь. То есть она всегда с кем-то. Вот. В, данном, в данном тексте таким образом автор выражает мысль о том что наши действия не должны быть подчинены обстоятельствам то есть мы должны сами принимать решения исследовать своему пути идти по следу одинокому то есть по свету получу свету который не нарисован где то не написан а он идет как некие знания как некая связь эти же самые аллегории не очень легко понимается если посмотреть Песня без слов. Я ее тоже раскрываю. Где, если есть тьма, должен быть свет и знания. И здесь та же самая тематика, та же самая тематика, но здесь уклон в этой песне идет именно на соотношение обстоятельств и воли человека. и А вначале это о выборе получается. В бою, что следовать своему выбору и преодолевать условия, которые нам ставят, ставят обстоятельства. Это целый путь. Похоже на бой, похоже на строй, и это некая внутренняя война человека со своими обстоя... со... С обстоятельствами. Вот. Ну вот так в двух словах, все-таки эта песня «Диалог». Вот. Если кто-то не согласен, пишите в комментариях, может что-то не до конца раскрыл, но по крайней мере, если вот так раскрыть вопрос-ответ, это должен быть диалог, и тогда песня приобретает совсем иной смысл, и смысл тоже довольно-таки интересны. Вот. Подписываться на канал такое страшно, потому что до конца все неясно. Поэтому то, что вы не подписываете, это вполне объяснимо. Можете подписаться на какую-нибудь порно-рассылку или на ТНТ, где шутят про алкоголиков и там какой-нибудь наркомана Вася. Вот, это как более привычно. Это все-таки это видео записано больше для себя, нежели для широких масс. Поэтому, кто понимает, ставьте лайк, кто не понимает, пишите вопросы. Кто вообще не интересуется тем, что хотел сказать Цой, ничего не можете не писать. Вот, в общем, все.